Ладно, пошли. Мы хотим посмотреть, что из себя эта серия представляет. И потом будем понимать. Играть нам в это дальше. Ебать твой, блять, рот. Тварь, нахуй, дырявая резиновая проститутка, мразь. Говно, блять. Там ребенок был. Доброго времени суток, мои дорогие друзья! Меня зовут Дэн, это канал Exodus Games, а мы с вами продолжаем путешествие по закулисью. У нас с вами новая игра, она вышла в раннем доступе, она доступна всем, я думаю, в стиме, смотря какой регион, конечно. Есть два варианта вида игры, стандартный плейтейп и No Jump Scare mode. то есть, ну, без, без, без, без, без, без, без ужасов, короче, я так понял. Но нас это не интересует... В этой игре есть своя особая фишка. Если ты разговариваешь или кричишь, игра тебя слышит. То есть, э, э, короче, пугаться нужно молча. <laughs> как молча пугаться? Мы попробуем оригинальный режим. Э, игра в раннем доступе, и у нее нету э, никакой русской локализации. Полностью все на английском. Но ну, я думаю, мы там как-нибудь разберемся. Так, по графике все ок. Все ок. Тут у нас ничего нету. Васт это движение. shift Бег, Ctrl crouch Присесть. Табуляция. Инвентарь. Табуляция. Вместе с инвентарем там, видимо, задание будет. Правая кнопка мыши. Zoom. Q Examine Object. Е. E, интерактивные объекты. RT. Peak corners. А Зачем кукуруза там? RT Ладно, мы разберемся. EF -E use paint gun Paint gun, что-то видимо с рисованием The Backrooms 1998, поехали Intelliizing tape Press 1 to о oh, бля Погнали Она в раннем доступе, поэтому я думаю Тут будет немного э, Всяких разных там заданий Или миссий, потому что она весит достаточно Немного пока что ну, сейчас разберемся и посмотрим, что она вообще из себя представляет. Hey, so... Ребенок какой-то. And we are rolling. Nice one, Drake. Look at these fools trying to skate. <laughs> Что это? Ну, это не игра, это видимо предыстория какая-то Да ладно. А неплохо. Во. Она меня слышит, игра. Смотри, микрофон, микрофон. Тихонько. Бля, это я. У меня есть тень. У меня есть ноги. Так, стекло сломало. А как я что попал? Пулау Может не надо? Так, вот инвентарь Инвентарь, блядь, инвентарь ВХС. а это, видимо, у меня какая-то краска есть, Правильно? Создал нового друга И его имя я Выдумал что-то, я не помню Я играл в доме Бейзмент Это подвал, по-моему Я надеюсь, что случится чудо И я отправлюсь домой, правильно? А, можно вращать как... А, брать его нельзя Давай пока фонарик выключи. Короче, нельзя громко кричать. Потому что игра тебя слышит. Блять, какие крутые караканы, ты что? Это реальное вы прикиньте Просто вот оно настолько реалистично. Блять, блять, блять, блядь. Вот шифт туран. Да я не готов куда-то бежать. Куда Anyone она скажет? А, все, понял. Мне кажется, я заявля свистнул и крикнул. Меня походу услышали. Что это? что Half-Life начался? Half-Life бэкрумси Half-Life бэкрумси но игра классная, она, она, она берет мой микрофон что я не хочу. <свёзд> <свёзд> Ничего не видно. <свёзд> <свёзд> и смотри, она, она ведет запись так же, как и мы, пять минут и 7 секунд. Юрдите в принципе лифт трейл. Вы слышали? Игру сделаю Чуть-чуть Потому что это очень крипово Правильно? Все, погнали. Все, звук подстроил Я думаю, можно двигаться дальше Поехали бля все равно слишком громко Я даже на на этом Вот на децибелах, которые слева над временем Видите, я, получается, на есть моменты, когда я громко разговариваю Мне кажется, ты зря, бля свистишь Куда мы не пойдем? А нам придется. Нажмите Ctrl. Хорошо. Прятаться. Мне нужно будет прятаться. Объекты можно с некоторыми объектами можно взаимодействовать. Ебать, какой он какой. Ой, блять, криповый. Маленький Томас. Еще так молод. Айло. Спорим, там шкафы не просто так. Смысле, не надо так делать. <гак> <гас> Ох, сука! Это пиздец. Я не знаю вообще, как дальше идти. Подожди. Все равно игра слишком громкая. чтобы она меня не перебивала. Потому что я буду стараться говорить тише. Правильно? Правильно. И чтобы игра меня не перебивала. Пошли. Я видел, как кто-то пошел. Guys, что это за велосипед из пилы? куколка странная фету блять у нее пуповина там у положили это кто на сука, дебил, добавил туда манекенов. Очень страшно. Это что? А -а -а! Нельзя кричать и пугаться. Нельзя кричать и пугаться. Блять, ты что? Я не хочу больше играть. Я не могу больше играть. Ты что это так? Что это? Ключ от двери. Это какой-то ключ от двери. От какой? О! Откуда ты упал? Там дверь? Смотри, манекеный пропал Он пропал От него только стул остался зарядить фонарь. Ну. А, это я понял, что это. Вот я перезаряжу фонарь. Там вин. О, языки. Всё я не знаю будет хорошо меня слышно или нет но я стараюсь говорить очень тихо там он кровь Ой. выпустите меня пожалуйста отсюда нахуй а -а -а! это мальчик без рук побежал без головы Мать, пожалуйста, хватит. У меня, у меня сейчас слезы потекут. Я серьезно. При, вы не представляете, блядь, насколько эмоционально тяжело. Чьи-то руки. И голова. И курточка. Он бежал в этой курточке. вон он стоял вон он стоял вон он стоял лев видел видел видел видел лев лев лев лев лев лев Это просто нереально, я тебе... Ой-ой-ой. Ну, пошли дальше. Ух, все, выдохну. герой не реагирует ни на что его все устраивает связь не в хуй там тоже дырка дебил а вот и дверь просто я не знаю куда идти hello? заткнись нахуй какой хлоу Шериф на самом деле, если вы если вы не о том подумали. Понятно? Из Старса. для вас мои дорогие слишком громко сказал смотри там какие-то руки туда а можно зайти а тут можно порисовать хай Наверное, со мной общается Короче, никого здесь нет Я не знаю, даже куда идти что делать Don't make a sound It can hear But no eyes Он слышит, но не видит Не издавай звуков Он слышит, но не видит Пиздец Красная комната Смотри, телек можно включить Сохранение Кто блин такой? А я не могу что ты, что ты делаешь, блядь? Я подумал, он за мной стоит. Короче, это сохранение мое было. Хорошо. Куда дальше? На дверь бля ты что там делаешь дур что ты сделаешь бляха муха но ну это просто такая жесть лютая что написано грилте блять только не напугай меня пожалуйста что мне показалось, что кто-то звонил Блядь Это пизд что? А, здесь ничего нет а, Тогда идем в те двери, которые В те двери Или вот в эти заблокировано с другой стороны стоит там кто-то стоит, вы видите? видите, кто-то стоит Прям, мне кажется, я так тихо разговариваю, что меня не будет на видео слышно долбо ⁇ бы, блять, вы что нахуй? Блять, и смешно и снято. Ребята, вы думаете, это смешно? РТ. Привет. А, это я. Это я. Дрейк? Лил, Анион? Я вижу. У тебя же глаз нету, кто может меня видеть? Я думал, здесь дверь. Может, ее надо нарисовать? Просто повторить. Что мне туда делать? Фонарик закончился, блядь. Фонарик закончился. А, это я. А тут не было прохода. Или был? Oh, the hell? Стараюсь не кричать, потому что ну, блять меня так дергает, это просто охуеть. Коридоры меняются. Коридоры меняются. Вы видите? Коридор, коридоры меняются. Сейчас надо просто тихонько аккуратно двигаться. Тише, тише. Это, это это ебучее дерьмо, я с тобой согласен. Дверь. Только бы не пришлось бежать. Только бы не пришел. Блять, там кошка мяукает. Ты ч ⁇ блять, издеваешься надо мной? Ты ч ⁇ блять, издеваешься надо мной, сука? Feels the same. This can't be real. Нет, это реально, брат сейчас вместе с тобой в этом дерьме я не понимаю куда мы идем и что нам делать ну да я нашел дверь а дальше что я так думаю лучше близко не подходить Сука ты тварь блять Тараканья мразь Ох ты уебище Тише Не кричи Смотри. Что-то изменилось, да? Это что? Ебать. свай ключ там как будто кто-то бьет ребенка бьет из ребенка звук слышите? что блять происходит? блять я не могу больше пожалуйста хватит ладно я вроде немножко умылся успокоился блять Я себе, блять. Oh, no. Что за ебанина, блядь? Oh To control my breathing. Все, он сказал контролируйте себя, потому что он вас слышит. Ну пошли, блять. Еще кошка пришла мелкая. Ну мне туда, да? Сейчас надо тихо быть. Палау забыл трейл, иди по пробовому следу. Item find O oh Benu -oh, from the picture, find from the picture, find family frame from the picture. Уедь найти надо вот эти шесть объектов. Это ж я пол, это желтая хуйня. Порой клю. Follow the arrow. здесь. Я слышу. Твою мать! Он уже побежал за мной. Он уже побежал за мной. меня своими скримерами нахуй не испугаете больше. Я устал. все дрожит до, до слез просто так. ладно мы остановились здесь на телевизоре мы дальше сможем быстро продолжить но я предлагаю я предлагаю ладно, сейчас подумаю. короче я дошел еще раз и я нашел сохранение Мы сейчас попробуем еще раз, но если не получится, мы уже в следующий раз начнем с этого места. Здесь нужно быть очень внимательным, очень аккуратным. О, я видел, видел, видел, видел, видел. Какая-то хуйня там было? Так, у меня есть изображение того, что нужно найти. здесь от него прятаться ебать он припал твою мать это что дети? не, не дети Короче, я могу от него прятаться в вентиляции, походу. Сука, мышь нахуй. Блять, как мне найти все объекты здесь? О, что-то нашел. Бежать. Просто бежать, блядь. Сука! Вон стоит Керма ржавый. блять. Ты чувствуешь холод, да? Я заявляю, что это самая страшная игра, в которую я играл. нахуй жалко свистнуть нельзя да берешь такой Щип. за главного героя свистишь и тебе пиздец и тебя просто тушат код. А, заебись. Еще найди его. А если будет вот то, что я напишу, это и будет паролем. Слышал? А, так подожди, он не все слышит? Хорошо, если он не все слышит, что это значит? Типа смотреть по кругу? Или пох походить по кругу? Давай похожу по кругу. Тут подсказок очень много. Может пароль передам. Вот как они типа сидят. 3-2-2 или 3-2-3. Может с куклами какие-то подсказки. Бля, я после всех этих игр уже, подс... уже знаки ищу везде. Найдет Блядь. Хочешь чтобы меня закоротило нахуй? Ладно пошли Мы хотим посмотреть что из себя эта серия представляет будем понимать играть нам в это дали а -а -а! ебать твой блять рот тварина хуйдарявая резиновая проститутка мразь говно блять там ребенок был Здесь кровавый след прерывается Пиздец А я тебя видел Я тебя видел, шкура маленькая Я думал, мне сюда Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее Это пизда Пошел нахуй отсюда Хорошая игра, мы будем в ней играть дальше. Он меня услышал. Ладно, мы там сохранились, мы там мы, мы всю игру в принципе посмотрим. Тут долго надо бегать, долго будет усечь, скорее всего это будет нарезка, но хотя мне кажется лучше по сериям проходить будет интересно.